привет в этом видео поговорим о том как важно говорить с клиентом на одном языке и рассмотрим такой вид когнитивного искажения как проклятие знаний в основном мы будем говорить о таком типе клиентов клиентов как неопытные пользователи или новички и какие особенности имеет эта категория клиентов на самом деле здесь очень много интересных нюансов о которых стоит задуматься В названии видео есть выражение Проклятие знания. Давайте сначала разберемся, что это. Проклятие знания одно из когнитивных искажений в мышлении человека. Этот термин используется для обозначения психологического феномена, который заключается в том, что более информированным людям чрезвычайно сложно рассматривать какую-то проблему с точки зрения менее информированных людей. Проще говоря, профессионалу иногда очень сложно понять новичка. Для профессионала это могут быть элементарные очевидные вещи и непонятно, почему и как это может быть очень сложным. Проблема заключается в том, что он судит и оценивает все с точки зрения своего опыта и своего бэкграунда. Это очень хорошо видно в сфере образования. Есть категория преподавателей, например, того же английского языка, которые прямо указывают, я не работаю с начинающими, с новичками нужно уметь общаться, уметь им объяснять, иметь терпение. Это определенный навык, который есть не у всех. Почему этот вид когнитивного искажения имеет отношение к маркетингу? Потому что маркетолог это прежде всего специалист, который хорошо знает свой продукт и это нужно учитывать и понимать, что часто приходится сегментировать свою целевую аудиторию по степени опытности пользователя пользования продукта, то есть выделять новичков и выделять профессионалов. И для этих двух целевых аудиторий будут совершенно разные коммуникации. Проблема заключается в том, что маркетолог это человек, который хорошо, как я уже говорила, разбирается в своем продукте, он профессионал, и он как раз и может попасть в ловушку мышления, не понимая, чего именно не понимает новичок. То есть для, для этого нужно приложить усилия и попытаться встать на место новичка. Опытные маркетологи об этой проблеме знают. И для того, чтобы избегать недопонимания, маркетинговые коммуникации всегда тестируются на тестовых группах. То есть вот таким вот новичкам показывают рекламные макеты, либо рекламный ролик и спрашивают, что им понятно, что непонятно, и вообще интересуются их мнением. Иногда перед тем, как создавать рекламную коммуникацию, проводят, например, опрос, могут даже собрать фокус-группу, чтобы предварительно вот собрать информацию, получить более точный, точный портрет новичка, более точные данные, понять проблемы новичка, его лексику, разобрать, какие термины вообще они используют, и только потом начинают работать над разработкой самого рекламного сообщения. То есть маркетолог это специалист, который хорошо знает продукт и следовательно у него замыленный глаз профессионал. Поэтому он может не видеть проблему и продукт, продукт так, как его видит новичок. Вот это основной вывод. С какой проблемой сталкивается клиент-новичок? Он сталкивается прежде всего с проблемой выбора, поскольку он не профессионал. Он не понимает, по каким критериям делать выбор и как вообще разобраться в таком изобилии продуктов. Именно в этом плане ему нужна помощь в получении определенных знаний. В какой-то степени тут нужно заняться таким образованием клиента. В такой ситуации могут сталкиваться продавцы-консультанты в различных магазинах, которым приходится объяснять элементарные вещи, чтобы хоть как-то вместе с клиентом определить критерии его выбора. Как правило, такие клиенты, они немного проблемные. Они сомневаются, убедить их сложно, так как многие вещи все равно остаются непонятными. Очень часто для такой категории клиентов работает вариант рекомендации. Например, кто-то из друзей, из знакомых что-то покупал, то есть уже разобрался, поэтому к ним прислушиваются, прислушиваться к мнению человека, к которому доверяют. Таким образом снимается или снижается степень ответственности за сделанный выбор. Поэтому, учитывая такую особенность клиентов, продавец-консультант может использовать такой аргумент. Типа, у нас эта модель заканчивается, ее берут очень часто, она наиболее востребована. Для такого сомневающего, сомневающегося клиента это может быть серьезным аргументом. Этот же прием могут использовать в рекламе, когда известная личность рекомендует какой-либо продукт, либо бренд. Коммуникация может быть в стиле, и я убедился в надежности, я доверяю этому бренду. Точно так же работают рекомендации каких-то ассоциаций, что продукт прошел тестирование, значит он надежный. Вот это все сюда же. Для аудитории, которая не сильно разбирается и не хочет разбираться в специфике продукта, и не хочет прилагать усилия, это может очень хорошо работать где еще очень важным является сегментация по степени опытности пользователя это служба поддержки различных сервисов самый яркий пример это все то что связано с информационными технологиями например провайдеры услуг интернет когда неопытные пользователи начинают звонить просить им помочь но они не могут объяснить проблему не могут выполнить инструкции не могут выполнить указания консультантов которые работают в такой поддержке нужно их отдельно тренировать для общения именно с такой аудиторией чтобы у них появилось вот это понимание и возможность посмотреть на продукт или на услугу глазами новичка, глазами дилетанта. Это отдельный навык. Заходите в панель управления, центр управления сетями и общим доступом. Находите подключение проводной сети. Нажимаете два раза, заходите в вкладку справки и там смотрите IP. Еще раз повторюсь. Заходите в панель управления, центр сетями и общим доступом. Подключение по локальной сети, потом вкладка справка и IP-адрес. Еще раз. Давайте помедленнее. Панель управления, центр управления сетями и общим доступом, подключение к интернету, два раза кликаете, справка и там ваш IP. Где панель управления? Меню пуск, знаете, где находится? это такое это в левом нижнем углу кнопочка да, нажимайте это сложно но нужно понимать, что это тоже клиент, это просто особый тип клиентов. И ради справедливости нужно отметить, что профессионалы, то есть профессиональные клиенты тоже могут выносить мозг, ну по-своему. Специально задавать сложные вопросы, самоутверждаться таким образом и так далее. То есть каждому сегменту нужен особый подход. И вообще каждый из нас... Может относительно одного продукта быть профессионалом, а относительно другого продукта быть чайником и дилетантом. И это нужно учитывать. Еще одна хорошая рекомендация, если в отдел маркетинга или в отдел продаж тоже подойдет, пришел, например, новый сотрудник, особенно если он с другой либо смежной сферы, важно не терять эту возможность, он может посмотреть на продукт, на процессы, в маркетинге, в, продаже, в продажах, на все чистым, свежим, незамыленным взглядом, он может увидеть такие вещи, которые сотрудники компании, которые давно работают, они их не видят. С таким сотрудником нужно правильно построить работу, чтобы выудить у него вот эту вот всю информацию. Самое главное, он может на продукт посмотреть как новичок, то есть на нем еще не висит вот это проклятие знаний. Это очень большая удача, главное не помешать ему, проситься, просить высказываться, записывать все идеи, так как через какое-то время он станет обычным опытным сотрудником. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас полезной, интересной. Поделитесь своими примерами, в чем, по вашему мнению, как может выражаться поведение клиента-новичка. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал Просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!